Сегодня я буду вам рассказывать про два наших инвестиционных проекта, ну, которые привлекательны не только как активы, да, но также их хотят все женщины мира. Ну и, наверное, может быть, и не только женщины. Это золото и алмазы. Сразу хочу уделить внимание тому, что я представляю направление драгоценные металлы и драгоценные камни. Это направление в нашей компании «Эверич» ведет английская компания Mining Invest. Ее деятельность будет включать полный производственный цикл, начиная от геологической разведки руды до продажи афинированного золота. Зона покрытия в наших планах – это, конечно же, весь мир. А металлы, которые нас интересуют, – это, конечно же, золото в первую очередь. И то, что сопровождает этот металл, это серебро, медь и платину. По планам нашего генерального директора Андрея Хавратова, целью компании Mining Invest подняться до уровня таких компаний, как Newmont, Barrick, Angola Gold Ashanti, австралийская BHP, King Rose Gold, ну и российский это полюс и полиметалл. А в дальнейшем и даже превзойти их, так как мы будем не только добывать, но и в планах сделать полноценную экосистему с афинажом, сбытом и хранением через свой финтех. А также мы будем внедрять инновационные технологии по обогащению и золотом, золота, которые как раз в разы позволят нам уменьшить затраты. На данный момент, вы, наверное, уже знаете, да, у нас несколько проектов. Первый проект, кстати, переключите, пожалуйста, слайд. Ага. Первый проект – это «Золото Урала». Вот. Также в Африке у нас есть компании по трейдингу. Одна, правда, сейчас в стопе из-за карантина, вторая потихоньку работает. Также в Гане у нас партнерство по золотодобыче, вот, но по решению руководства оно у нас в стопе сейчас. Как бы нами принято решение, что этот проект в Гане и вообще Гану да, мы сами там будем развивать. Так как сейчас все уладится с карантином, со всеми этими моментами, вот, мы, конечно же, будем там развивать проект свой. Потому что там очень большие перспективы, это мы знаем, видим, так как есть крупные российские корпорации, тоже сейчас туда начали заходить с геологоразведкой. Мы это видим, ну и, конечно же, мы тоже будем этим заниматься. Вот. Что еще могу сказать? Да, у нас есть на рассмотрении несколько предложений из Австралии, Южной Америки, Вьетнама. Все они сейчас на рассмотрение в инвестиционном департаменте. Так что, если у кого есть интересные, а главное, перспективные предложения, то пишите в инвестиционный департамент с пометкой «Павлов ну и «По недрам». И, и лучше, если попишите по каким нее золото, сибро, медь, платина – я обязательно с ними ознакомлюсь. Вот. Тут же забегу вперед по поводу камней и полудрагоценных камней. Да? Скажу так, мы будем выпускать искусственно выращенные алмазы и будем также использовать технологии по выращиванию сразу цветного алмаза. Вот. И потому природные нас ну, полудрагоценные камни не совсем интересуют так как цветной ограненный алмаз будет на порядок лучше по сравнению с тем же рубидом или изумрудом. Вот, и это продиктовано не только из-за качества, но и по нашей философии компании. Вот, а теперь начнем с нашего пока самого большого и очень перспективного актива в портфеле «Золотого Урала». Это как раз вот то, что вы видите на картинке. Сам проект «Золото Урала» – это совместный проект с английской компанией GMIC. Мы в нем 50 на 50. Это 16 лицензий на недропользование, 16 площадей в Свердловской области. Цель данного проекта – это постройка золотоизвлекающей фабрики для добычи золота. Следующий слайд. Я как представитель нашей компании уже несколько раз бывал на местах, где как раз вот проходит геологоразведка, подготовка проб к анализу. Также был в лабораториях, где делают анализ на содержание золота в руде. Также испытания на обогатимость руды, вот как раз на данных. Ну, Эта фотография как раз все сделано с мест где это проводится в Свердловской области. Следующий слайд. Ну и давайте посмотрим с вами на проект и на его развитие во времени. Совладение этим проектом у нас началось в 2019 году. В этом же году как раз проводились еще и дополнительные георазведочные работы. В декабре 2019 была презентация этого проекта для наших партнеров. 2020 вот. год у нас ознаменовался тем, что у нас было три независимых аудита. Два из них – это вот как раз на подтверждение содержания золота и подтверждение вообще ресурсов, наличия их. И третий – это более финансовый такой аудит был то есть два из них, это вот CSI Global австралийская и Miramain российская компания. И финансовый и стоимость вообще компании GMSC, это был компания Erston Young английской. Вы уже наверное, все знаете, что стоимость этой компании была оценена более чем в 590 миллионов долларов на данном этапе. Вот. Сейчас вот как стрелочка красная показывает, да, где мы сейчас находимся. Это процесс постановки на баланс первых 10, ну, ориентировочно 13 тонн золота в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Это на наших первых площадях, как я сказал ранее, их 16, и на каждой площади мы будем эти процессы выполнять. Дальше мы пойдем. 21-й год будут промышленные испытания. 22-й, 23 год это строительство фабрики. Ориентировочно мы собираемся вот в это время. 23-й, 24 год. Начало добычи и выход на производительность, да, то есть по руде. Это 1000 тонн руды в год переработка. 24-й, год. Восьмой год увеличение производительности до 6 тысяч тонн руды в год. Там, скорее всего, это будет не одной фабрика, это, скорее всего, будут и дополнительные, мобильные, возможно, фабрики устанавливаться. Вот. Суммарно на всех наших площадях залегает примерно 880 тонн золота. Вот смотрите, чтобы понимали, да, это 28 миллиардов 292 тысячи унций. А при цене сейчас 1800-2000 долларов за унцию, это мы имеем 50-55 миллиардов долларов. И то это, считаю, что в дальнейшем цена золота будет расти, а это по-любому будет, то... Очень перспективы радужные у нас. <смех> вот. И, конечно же, наша конечная цель за 30 лет – это золото добыть. И для понимания да, глобальности и масштабности планов нашей компании и наших активов, повторю цель нашего генерального директора Андрея Хавратова чтобы наш токен, вот, кстати, который находится здесь на картинке, оценивался в 35 грамм золота. И именно тут мерило золото, а не доллар. Вот во сколько будет оцениваться 35 грамм золота, во столько же и будет оцениваться на штокин. И чтобы вы не путали, да, уточню, что одна унция золота это 31 и 1 грамма. То есть у нас будет оцениваться чуть больше, чем в одну унцию. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. А теперь перейдем к следующей теме, и это второе направление в майнинг-инвест, это алмазы. Цель данного проекта – это запуск завода и выход на собственное производство, выращивание алмазов для ювелирной и промышленной отрасли. Пожалуйста, следующий слайд. Вот уже готово оборудование для работы цеха по выращиванию а также огранки и шлифовки алмазов. И следующий слайд. Посмотрим небольшое ознакомительное видео. Отлично. Так, ага, ага, временная шкала. Вот, теперь, ну, это вот на видео вы видели как раз то оборудование, это быстро, насколько вот смогли, в ближайшее время сняли в цехе, собирают. Теперь пройдемся с вами по временной шкале, с чего все начиналось, где мы сейчас и куда мы движемся. Начиналось все в 2017 году. Тогда наши партнеры как раз вот начали изучать технологию и создали команду. Далее, 2018 год – это тестирование формулы и наработка информации. 2019 год – это как раз в середине даже 2019 года мы вошли в проект как инвесторы. Как раз была проведена доработка формулы, увеличение команды. В 2020 году мы как раз по договору инвестирования внесли оставшиеся 50% суммы. Да, да, в декабре получается, до да, 2019 сначала мы вот сначала проплатили 50% предоплаты на заказ оборудования а вот уже в двадцатом оставшуюся сумму для получения этого оборудования, его ввода в эксплуатацию. Но здесь небольшая была задержка. Вообще в ноябре уже должны были полноценно запуститься, но из-за коронавируса чуть-чуть все сдвинулось. Сейчас вот на 21 год у нас планы – это получение первой продукции и наращивание, конечно же, объемов производства, чтобы под конец года – мы вышли на цифру по стоимости выращенных алмазов в 5,5 миллиона долларов. Далее у нас 23-й год. Это увеличение количества установок до 7 штук. Следовательно, и увеличение производительности и выпуска. Ну и, конечно же, конечная цель – франчайзинг ювелирного бренда а также реализация алмазов для отраслей, таких как медицина, нефтеперерабатывающая промышленность, космическая сфера, строительство. Пожалуйста, следующий слайд включите. Как раз да, вот на слайде вы можете видеть фотографии. В планах на будущее это выращивание, ну и вырастить, да, у нас такая глобальная цель. Это алмаз в 50 карат наивысшего качества и чистоты а также создание цветных бриллиантов. На картинке вот вы можете видеть примеры применения алмазов вне ювелирки, про что мы говорим. Да? То есть это не одно у нас направление ювелирное, а это вот алмазы используются как скальпели, линзы, анвилы, вставки для режущих инструментов ставки для буровых долот, как раз вот нефтедобывающая отрасль очень сильно в них нуждается. Ну и также микроэлектроника используют. Вот. На этом у меня все. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Рад вам был предоставить эту информацию. Пока-пока.